И следующий навык здесь тоже очень интересный, его сейчас модно развивать, не знаю, многие, наверное, уже тоже об этом слышали, что стоит этим заниматься, это навык креативности. Что, кстати, думаете на, на эту тему, на тему креативности? Я знаю, что вы творческий человек. Ну, только хотела так и начать, да, я творческий человек, это неотъемлемая часть меня, этот навык у меня включен все время. Вот. А, кстати, я еще работаю с детьми, очень много преподаю, и они, конечно, заряжают креативной энергией. Uh -huh. А вы сказали все время, вот все время это во всех сферах или только в деле? Uh, нет, во всех сферах. Это какая-то фундаментальная uh -huh. часть меня, с самого детства. Uh -huh. И при общении включаете креативность? При общении, при... в быту, скажем так, при оформлении дома, в одежде, во всем. Ну давайте мы вас как раз спросим, как креативность помогает э, создавать части в пале? Ух ты! <смех> Мне дело в том, что сложно говорить об отношениях. Это, скажем так, не сильно активная и проработанная сторона моей жизни. У меня фокус ценностей смещен немножко пока в другую сторону. Ну так хорошо подумать, вот у меня это сейчас пока неразвитая вещь. А как моя креативность может мне помочь, когда мне захочется это развивать? Ну, теоретически. По -теор... Ну, сразу же банальное приходит на ум. Даже как провести время вместе, это может быть не просто прогулка, это можно придумать что-то интересное, какой-то новый опыт. А, например, какое-то время назад я подала такую идею провести mm -hmm. время вместе, попробовав пострелять в специальном, отведенном для этого места, месте. И это был очень интересный, необычный опыт, который классно зарядил новой энергией. Да, вообще обалденно. Потому что действительно наше умение включать эту креативность помогает избежать самое страшное, что засасывает все пары просто вот в это глубокое несчастье, бытовухи. Угу. И не быть бытовухи. И не меряется любовь там три года, любовь живет там или пять лет или несколько месяцев. Это полная ерунда. Мы не животные, мы не живем на автопилоте. Если бы мы жили на автопилоте, гормоны перестали работать, и любовь умерла. На самом деле любовь создается как раз теми самыми навыками. И если мы готовы быть включенными, и мы готовы быть креативными, то у нас каждый день это новая жизнь. И мы каждый день можем придумывать. Мы можем креативить на кухне, мы можем креативить в доме, мы можем креативить, как проводить время. И если мы себе разрешаем это, мы разрешаем себе это приключение жить. Мы разрешаем себе это приключение в паре. Мы не говорим, что вот до штампа в паспорте у нас приключение, а потом вы mm. только должны. Но так ведь практически происходит. Если мы это растягиваем на всю жизнь, у нас совершенно другая жизнь получается. Мы вот недавно ездили там на барабанах, барабанили. И стрелять мы ездили. И то мы на чем-то учимся тоже. А мы сможем уже 21 год вместе настроить детей. Могли бы уже давным-давно погрязнуть в ощущении вот этого вот ам, бытовухи, но ее не бывает. То есть либо я, либо он, мы регулярно придумываем такие, о, а давай вот это сделаем. О, а давай вот туда поедем. А давай вот с детьми вот это вот сотворим. И это творчество, оно живет постоянно, но оно не включается автоматически. Не бывает так, что оно как бы встроено в человека, если он этот навык не тренирует. Это встроено в детей. Но у нас, к сожалению, в школах, в институтах от этого навыка стараются наоборот отучить. Я прекрасно помню, когда-то на уроке математики в детстве, я обожаю математику, у меня высшая математика всегда была в институте там, на пятерке и более. И любую задачу я могла решить несколькими способами. И вот у нас была учительница в одной из школ, в которой я училась. У меня папа был военным, он постоянно Которая говорила, что вот, вот здесь я тебе снижаю оценку за то, что ты решила не тем способом, который И это было удивительно, потому что до этого у меня была учительница, которая чем больше способов, тем больше твоя пятерка. То есть вот эту креатив полов убирают и делают постепенно человека, соответствующего каким-то определенным нормам и правилам, ни выше, ни ниже, таким середнячком. На эту тему тоже есть много картинок в интернете. А хотя креативность, она встроена в детстве, И потом, получается, когда мы становимся взрослыми, нам нужно снова захотеть быть креативными и натренировать. В Какое-то время, когда мы тренируем этот метанавык, когда мы делаем его нормой для своей жизни, когда мы не думаем, что у нас пилоте будет происходить, тогда у нас жизнь становится интересной. И здесь я, наверное, уберу такую иллюзию, что бывает так, что у кого-то просто так счастье. Да ни у кого не бывает. Просто есть люди, которые действительно либо с детства не поломаны, и в них эти метанавыки развиты, и они как-то ну естественно это делают. Они естественно креативят, они естественно друг друга поддержат, они естественно сконцентрированы на своих целях, они естественно осознаны. А есть люди, у кого это не развито и развивать надо. Но нет ни одного чуда, чтобы просто получилась счастливая жизнь, хотя человек сам по себе скучный, неосознанный, не креативный, не понимающий себя и не идущий путем своего развития. Так действительно не бывает. Если кто-то мне сейчас приведет хоть один такой пример, я с удовольствием его послушаю. Потому что я в теме отношений там, больше 20 лет, и я не видела ни одного такого примера. Вот с радостью сейчас его приму, если вдруг у кого-то есть.